Всем привет, меня зовут Мария, я женский трансформационный коуч. Пришла к Надежде, совершенно нечаянно увидела ее классную рекламу. Была фраза, почему коучи, которые там много делают всего для людей, но почему-то мало зарабатывают. Это была моя боль последних, последнего года, что я, правда, очень много работала. Я услышала, я побывала тоже на в таком вот интенсиве, на котором вы сейчас, у Надежда. Надежда очень четко, классно показала, что нужно сузиться. И после этого я пошла все-таки, решилась пойти в коучинг с Надеждой. Значит, что было проделано конкретно по факту? Я смогла сузиться, то есть я смогла понять свою целевую аудиторию, проработать боли клиентов. Программу, которая у меня уже была готова, и два года просто лежала на полке, я ее смогла спозиционировать, ну, не спозиционировать, как-то сделать описание, да, как бы, э, как я могу людей довести с точки А в точку Б, опять же, на опыте моих клиентов. Потом, я очень классно проработала позиционирование. Сейчас я конкретно понимаю, это моё, я женский трансформационный коуч. И вот за уже за первый месяц я это сделала. А потом, очень круто мы проработали, конечно же, консультации, да, продающие, э, продающие технологии. Я подняла свои заработки, у меня за месяц, реально, как надежда, мне Обещала. У меня вырос заработок не в два, а в три раза. Это за прошлый месяц. Я пришла к пониманию того, что люди платят не мне, а люди платят себе. Это самый, наверное, глубочайший инсайт за всю э, мою работу в «Звездном коучинге». Чем больше я вкладываю в себя, тем больше мир готов мне отдавать. У моих клиентов, которые тоже начали вкладывать в себя, ко мне начали подтягиваться совершенно другие клиенты. Сейчас пришли не то, что более осознанные, а пришли реально осознанные люди. Надежда нам всегда куча всяких разных бонусов дает. Мы еще работали за эти два месяца э, по денежному мышлению, да, тоже прокачивали. Надежда подходит очень комплексно. Она и с мозгами работает, с разрешением взять себе, да, и работает со структурой, как все это сделать, и проработала нас эмоционально. Вот с энергией же самое, я учусь сейчас управлять энергией. На выходе у меня есть, ну, во-первых, программа моя, я ее прокачала, полностью расписана, упакована, я ее полностью передела уже в виду, новых знаний. Дальше, мы полностью по программе, ну, то есть я проработала целевую аудиторию, то есть для кого я буду сейчас продавать эту программу. Дальше, я проработала продающую консультацию, э, проработала с болями конкретно, то есть я теперь четко понимаю, какие люди ко мне приходят, я им могу теперь дать результат четко, я их веду уже в своих консультациях. Вот, это все, вот эту всю красоту, конечно же, мы смогли оформить потрясающий сайт. Вот. За это время я выросла также, у меня были классные фотосессии, Все у всей нашей группы мы все фотосессии в бизнес сделали. Вообще изменилась моя страничка позиционирования на Инстаграме. Есть еще над чем работать, но это уже концепция конкретная. Я тебе безмерно благодарна. Ты звездочка, которая зажигаешь и всю группу зажигаешь. И до встречи. Спасибо огромное. Всем пока.